Здравствуйте. Здравствуйте. Как нас слышно, как нас видно? Дайте обратную связь. Поставьте десяточки в чат. Угу. Так, здравствуйте, здравствуйте всем. Сейчас наладим связь и начнем. Работать. Связь была, есть и будет. Конечно, связь была, есть и будет. Здравствуйте, Здравствуйте. связь. Хорошо, Хорошо. последние десяточки. Здорово. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас необычный вебинар. Это «Как распознать свое желание». У нас есть здесь... Очень много людей, которые нас знают, а есть те, которые первый раз нас слышат. Поэтому мы представимся. Зовут нас Мурат и Саулей Тенебаевы. Мы работаем вместе, являемся целителями, практиками-психологами, телесными терапевтами, мастерами трансформации жизни. Мы помогаем людям исцелять их сознание, помогаем выбрать тот путь, который им всегда они этого хотят, но при этом, чтобы чувствовать себя в комфорте. Именно такое, знаете, вот кайфовое состояние, которое, как говорится, здоровый пофигизм. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы, вот многие из вас ищут такое есть ощущение, почему нам нужны какие-то желания, которые сегодня нам кажется невосполнимые. Потому что мы сами не понимаем порой, чего хотим. Вот сейчас Мурат вам расскажет, почему же мы не понимаем, оказывается. Да? А... Угу. Так, хорошо. Так, дорогие друзья, кто знает, что такое желание вообще, напишите в чат. Что такое желание, с чем его едят. Угу. А, то есть мы просим вас написать, что же такое вообще слово желание, кто как его понимает. Не то, что вот определение есть какое-то, а вот каждый человек, напишите, как вы его понимаете. Вот сегодня мы с вами рассмотрим. Да, мы с вами сегодня рассмотрим ложное и истинное желание. И также напишите, что такое ложное, кто как понимает, и истинное желание, да? Чем они отличаются между собой? Именно ваше понятие здесь, именно, понимаете, есть у человека желание, а есть ложное желание, есть истинное желание. То, что действительно вы хотите, действительно ваша душа хочет. Ну вот, как мы понимаем, чаще всего, вот, э, это и так понятно, да, что... Желание сейчас мы разберем, что такое. А вот именно что ложное желание это, да, вот сейчас пишут, нам интересно почитать, а, это мечта, ага, кто дальше? Желание это мечта. Угу. Хорошо, еще пишите, пожалуйста, в чат. Угу. Пишем в чат. Народ задумался, что, что же такое желание? Да, у нас. Э не пойму, люди в комнату не могут зайти, что ли? Я, здесь показывают, что есть, а в комнате их я не вижу. Сейчас я проверю. Вы пока пишите, сейчас ä, мы здесь немножко разберемся со своей техникой. Uh -huh, uh -huh. Так. Вот, дорогие друзья, значит, смотрите, а, вот, да, здесь опять у нас пошли какие-то комментарии. Это спам, пожалуйста, не нажимайте туда, иначе какой-то вирус схватите. Чтобы этого вируса не было, пожалуйста, не нажимайте. Опять начали писать что-то. Угу. Сейчас мы здесь немножко наведем порядок. Чтобы они нас меньше беспокоили. Угу. Так, желание, когда что ты получаешь, радует радуется радуется душа. душа. Да, конечно. Душа должна радоваться, иначе зачем эти желания, да? Угу. Так, сейчас, да, вот уже удалили, пока я успела. Хорошо. Ложное — это то, что достигнуть невозможно воздушный замок, например. Угу. А Татьяна Близкова — это то, что очень тебе нужно. Да, возможно, это то, что очень нам нужно. Да? А, не могу навязывать свое мнение, нет желания, есть намерение. Угу. Ну, может быть, да, где-то вот правда, Валерий. Вот смотрите, <клёплёп> дорогие друзья, истинное желание заставляет действовать и шевелиться. Mm -hmm. Но на это способны не все. Даже оно может быть истинным, но, дорогие друзья, здесь вот есть такое ошибочное понятие, что если я захочу, я буду делать. А это опять-таки отмазка, понимаете? То есть это такой вот э, э, отход Най найти себе, вот знаете, вот такой э, немножко оставить себе в запасе, там какой-то обход, чтобы а для отступления. Да, отступить опять-таки понимаете, что получается. То есть вроде бы это желание наша истина, и то мы его не можем совершить. Почему? Потому что мы решили с вами почему-то это желание начать осуществлять с понедельника, да, или еще что-нибудь, да, в этом роде. Поэтому здесь тоже есть свои подводные камни, ну, которые мы, конечно, подробно разберем 13, 13 мая именно на лунной практике, да. А, но, дорогие друзья, конечно, желание это на самом деле вот внутреннее ощущение, да, вот стремление, вот, вот такое вот стремление, вот хочу, да, вот чего-нибудь или обладать чем-то, да, вот, вот это вот мое желание, вот что-то хочу, вот сейчас я хочу желание мое мороженое, да, вот обладать этим мороженым, да, его скушать, к примеру, понимаете, то есть это мое вот желание но чаще всего наши желания бывают ложные или истинные почему мы и говорим как распознать свое желание Альбина Головеш ложное желание это фантазия ума истинное желание чего-то достигнуть и стремиться ага вот хорошо ложное желание дорогие друзья это тогда когда это обычно нам навязывается кем-то или чем-то. Да. Да? Ну, обыкновенно возьмем социумом, да? Да. Все мужики должны быть альфа-самцами, женщины выбирают только альфа-самцов, да? И все хотят под это дело стремятся и те, и другие, выполнить вот это э, ложное желание, да? Да. Так где же взять столько альфа-самцов-то? Или желание такое, э, хочу норковую шугу, вот не из-за того, что я ее хочу, не мое это желание, а из-за того, что вот соседка вот падла, да, вот все время ходит в каких-то вот, норковых шубах, но ну, которая там она выйдет и такое у нее лицо и такой шик, да, производит, а я что, я стою там в каком-то пальчишке и вот, а ведь, да. Видимо, в шубе сила. Видимо, если я шубу одену, тогда альфа-самец ко мне подойдет, ну или что-нибудь в этом роде, да. И, то есть, понимаете, это вот такие вот игры ума, когда мы с вами а, все переплетаем и не понимаем, где у нас истины, а где у нас именно вот эта ложь наша. да? Понимаете? И обычно это такое бывает. Желание ложное – это когда оно актуально кем-то или какими-то событиями, но не вами. Понимаете? Это как мода на что-то. Например, если сейчас модно ездить на Мерседесе, а у вас Жигули. Конечно, это комфорт, это другой, да? Но внутри ваша задача действительно заходить в этот Мерседес. Не просто как, что это модная и хорошая машина. Да, хорошая – это без спору. Но что именно вы хотите именно ездить на этой машине. Понимаете, здесь вот есть такая тонкая грань. Мы не знаем, чего хотеть, пока не уйдем это в чужих руках. Жванецкий. Да, Валерий, это как мотивация. Как мотивация, да? Вы знаете, наоборот, надо ставить другое, что альфа-самцу, в принципе, ваша шуба, она не важна, понимаете? Вы не думайте, что это такие люди бездушные, которые кидаются на всякое золото, да, на какую-то вот такую материальную вопрос стоит, ставится даже и у альфа-самца, да, с кем спать будешь, с шубой что ли? Да, понимаете? Наталья пишет, что у меня желания вообще сложны, я и цели не могу ставить, поэтому, видимо, блок стоит как ага. вот. Ага. А когда вот вообще сложно, дорогие друзья, вот когда вы чувствуете, что блок стоит, значит, сами понимаете, что вам нужно. Вам, естественно, нужно прийти на, на индивидуальную встречу, на индивидуальную сессию, где мы, как говорится, с вами вместе Посмотрим, что, что и как, и вот эту ситуацию выпрямим, Понимаете? Или, как говорят, в кавычке промоем вам мозги. Это очень важно. Это очень важно. Иначе вы еще будете сидеть 120 лет, а ваше желание как не пришло и не пришло, а вы будете отмазываться. Мое счастье, наверное, большое. Оно идет медленными шагами ко мне. Понимаете, мы любим такие, вот, придумывать себе какие-то убеждения, которые тоже опять-таки навязаны социум понимаете? Вот как игра ума, да? Что, ну, как вот, э, нравится мне вот это вот, помните? Этот виноград, она не, Елиса не, не могла достать, да? Ну, этот виноград больно-то он не нужен, да, он кислый. Понимаете? То есть, вот, и мы, что здесь происходит? Хорошо, вы смогли от этого отказаться. Но происходит то, что... Э, Ваша душа на вас обиделась. То есть ваше тело, да, вот вы сами на себя обиделись. Понимаете? Вы себе не дали, не дали позволить. И в итоге что? И Грегор желание говорит, ну зачем она мне нужна такая? Ничего не хочет, правильно? И уходит к другому человеку. Вот это примерно вот так происходит. Вот. Поэтому... Валентина Сметаневна, согласна с Натальей, намерена на сеансы с вами. Хорошо. Вас кто-то заблуждение, а в прибегает на, на другое. Прошу Бога, говорить И поэтому, конечно, дорогие друзья, здесь очень есть много нюансов, которые просто так... Кажется, они вроде как мы их знаем, да, они лежат на поверхности, но на самом деле есть там очень много подводных камней. И желательно даже э, вам, если вы не можете понять именно свое конечно, мы это 13 мая будем делать все вместе э, подробно, мы каждый раз будем это разбирать более подробно, более-более подробно ваши желания, да, дома, и... Э, помогать вам, сформулировать его. Но если у кого-то совсем уже с этим, как говорится, ну, пуговато, да, тогда, конечно, нужно на индивидуальный сеанс. Почему? Потому что даже любое желание нужно будет, понимаете, важно понимать, для чего оно вам, когда оно вам нужно, что вы будете иметь, как вы поймете, что это у вас желание есть, какие могут быть состоять из этого преграды какие есть там а, нюансы, если что-то не так, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, а, прорабатывается индивидуально. А потом там же еще могут быть программы стоять. Программы такие, которые, как говорится, а, все мы родом из детства. Да? Вот. В детстве, например, много запретов получали. Даже кому-то родители не могли там много чего позволить купить. Правильно, не у всех оно было. Вот родители любили вас, но не могли материально вам позволить это купить. И у вас это по жизни пошло. Это, ладно, это такое. А есть такие подводные камни, когда это еще касается ваших дальше предков, понимаете? То есть много чего может касаться, поэтому здесь очень хорошо, когда вы индивидуально это прорабатываете, да, и тогда мы, конечно, вам в помощь. Ну, на всякий случай вам сейчас ссылочку дадут сюда на индивидуальный сеанс. А если кто даже не поймет, как туда переходить и так далее, вы можете всегда написать нам на почту и спросить. Вот я хочу на индивидуальный сеанс, и как мне это сделать, да? А, вот. а почувствуем, ваша задача почувствовать, кому вам нужен индивидуальный сеанс. А если вы не можете определиться, вы просто можете выйти на пять минут, минут на консультацию, чтобы понять, куда вам идти. Понимаете? Куда вам идти? К Мурату идти, ко мне идти. А может вам вообще надо и к Мурату, и ко мне. А куда да? красивыми и умным. <с> да. То есть, поэтому здесь вот такая ситуация может возникнуть. Вопросы, пожалуйста, в чат задаем, у кого есть, да? Да. да потому что а, тут есть такое, да, понимаете, почему происходят вот эти блоки у нас, да? Потому что мы привыкли к логике, многие из нас. Знаете, мы привыкли к логике. И для того, чтобы понять, что у меня вот это наше логическое, э, на сессии это разбирается. Да? Почему и от чего и тому подобное, Потому да? что мы, э, чтобы поставить мат своему уму, своему да, я, да, надо сделать вот это логически, найти. Да? Вот поэтому многие из нас не можем вот э, что, да, и почему, и э, как. Но как правильно Сауля сказал, все мы родом из детства и еще дальше откуда-то, да, там идет. К нам наши нити наших предков и наших перевоплощений тоже это все записывается, все никуда ничего не девается, все имеет место быть и существует, да? Потому что каждый из нас это на себе это ощущает. И как это проявляется, но, но не нравится многим из нас да эти проявления. Хотя, наверняка, даже и не задумывались. Есть такие люди, даже не задумывались почему это происходит, да? Когда только потом человек случайно где-то увидел, услышал и объяснили ему, и тогда до него доходит, да? Ух ты, а у меня же это же есть, понимаете? Человек всю жизнь жил и даже не задумывался. То есть, встал утром на работу, с работы и как механически ходит, до да, свои кучу болячек таскает, носит это все, Я уже прижился к ним, я сжился там, мое любимое, да, и... Как Дед Мороз с большим мешком носит это все с собой. Но, оказывается, можно жить и по-другому, можно жить счастливо и не иметь этих проблем, которые есть. Также есть очень большую роль играет в наших желаниях этих. Наши убеждения тоже. Они тоже на нас накладывают очень много ненужных, да, так скажем, накладок да, на нас. Ну как, ну что, на пенсию вышло, все уже. Или вот дотяну до пенсии. Понимаете? То есть мы сами себе ставим блоки, сами себе программируем. Тело не хочет стариться, мы его заставляем. Да вот, выйду на пенсию и буду да, отдыхать. Да и когда вышел на пенсию, оказывается, все болячки и догнали. Да? Тех, от которых не допускал во время работы. Тогда было просто некогда с ними разбираться с этими болячками или проблемами. А потом, когда уже расслабился, и тут это все и вылезло. А хотя казалось, что я когда давным давно ну, где-то молодость отмахнул и выбросил, да, а никуда кажется не делась, оно было рядом, за дверью тут стояло, и только дали повод, оно тут же появилось. А это можно отправить и разобрать и откуда что это появилось. Многие вот на сессиях, что происходит, мы иногда вспоминаем то, что, например, даже не помним, что это было. Да. Какие-то, ну, всю жизнь свою помнить невозможно, да? а, Сознательную жизнь мы начинаем где-то, наверное, лет с 4-5 ребенок начинает помнить. И сюда. А что до этого было, это очень сложно, да, так скажем, 2-3 года. Но ведь жизнь же продолжалась в это время. Было что-то. И что-то мы заложили в нас, и что-то мы в себя записали. Ну и, соответственно, так же, как... Дым очень сильно влияет на наше желание, это э, влияет цу -цу. То есть э, мы смотрим рекламу, мы смотрим э, телевизор, э, и утром встал, да, там бабахнуло, тут шарахнуло, там переворот, тут поток, там это самое, тут сгорело, тут взорвалось, и эта передача называется, да, она ну, везде во всех, всех странах, да, «Доброе утро, страна» или «Доброе утро, там, наша республика». Это классное утро у нас получается, да. Я не успел проснуться, и уже тебе это все, да, скажем, бы, вложили да, в тебя, пока кофе пил, чай пил сидел. И это все в себя как губка. Человек как губка впитывает все это. Понимаете? Все, что э, нам навязывают, а телевизор это навязывает нам, что вот, э, и когда мы это все прочитали, увидели, услышали, что мы получаем? Мы получаем э, тревожное состояние. Элементарное тревожное состояние, да, когда да, но за все переживаем, за всех переживаем, а себе любимом не помним, а плохо мне, да. И свою энергию закачиваем туда, где-то помогая тем, э, не, ну чем мы можем помочь. Если хотите помочь, я всегда говорю, вот, отправьте деньгами, да. Деньгами как-то, многие говорят, жалко, да, и самому не хватает этих денег, да. да вот, кажется, из пустого порожника попереливать, да? да, ну, это нормально. Но, оказывается, вот это пустого порожня, это тоже ненормально. Это вы закачиваете, поймите туда свою энергию. В этот эгрегор того, что там утром бабахнуло, побед шарахнула, там под вечером затопило, где-то что-то украли, что-то там... И это все мы рассуждаем, обсуждаем, и это все записываем в свое тело. И потом эти все негативы потом на наши желания, они тоже воздействуют. Понимаете? Они начинают жить в нашем теле, своей жизнью, своей отдельно получают свой канал подпитки, от нас. И когда мы хотим что-либо доброе для себя сделать, тут же нам начинают это подсовывать, что. Как же так? Сейчас перестанет кормить, сейчас начнет хорошим делом заниматься, да? А про нас забудет. Поэтому надо его с пути истинного сбить, скажем так, немного. Mm -hmm. Поэтому и происходит, что мы, не понимая Транслируем, ретранслируем в себя, понимаете? То, что у нас заложили, впитали, носим, и потом мы начинаем транслировать это наружу, да, из нас идет И мы, свои не разобравшись со своими желаниями, мы начинаем навязывать их окружающим, да, своему окружению. Ты вот неправильно это делаешь, я вот правильно знаю как, да, а ты не знаешь. Ты такой глупый или глупый, или глупый, да? А я вот знаю, хотя сам сидишь, всегда надо смотреть на себя, mm -hmm. со стороны, вот как взгляд, да. Можно давать советы, если у тебя все супер здорово, но если у самого где-то есть проблемы, мое мнение, да, что как можно советовать, не исправив себя. Mm -hmm. Маргарита Хроменкова пишет, а если у меня желание одно, его нужно загадывать каждый месяц 13 числа, желание емкость за один месяц, оно не исполнится. Ваши рекомендации, Сауле и Мурат. Маргарита, его вы один раз загадали, и все, не надо его каждый раз перезагадывать. А нужно в течение не один раз в месяц, это как с понедельника начать, а нужно в течение месяца над этим желанием работать, чтобы приближать его, понимаете? Есть какие-то, вот, например, если это желание, вы знаете, что оно используется, но для этого вам целый год нужен да, какой-то работы, то вы это, этот год каждый месяц делаете... Разделяете, и каждый месяц вы что-то для этого делаете, понимаете, чтобы это желание исполнилось. Поэтому если вы не знаете, как это делать, и шаги ваши, да, это нужно просто прийти, например, ко мне на сеанс коуча, когда мы с вами разберемся, понимаете? Один сеанс, вот, чтобы понять вот свое желание, как мне здесь быть, как мне здесь быть. Какие нюансы возникают? То есть мы с вами строим вместе стратегию исполнения этого желания вашего. На самом деле это так. Да, Мария Плюхина, хочу, хочу на консультацию к Мурату. А, Мария, так можно просидеть с Хочу и всю жизнь, а вот что вы делаете, чтобы вот эта хотелка сработала? Напишите Мария в чат. Угу. И здесь вот есть вопросы пришли на почту сейчас вот я прочитаю как вы правы что как ставим цели так и получаем стыдно писать было все исполняется воспринимаю позитивно мантры наши помогают выбраться Эх, все нужное в одно ухо облетало, а в другое не вылетало всю жизнь не хочу этого что еще делать с этими мозгами завтра буду работать записи так счастлива сейчас что вы есть у меня ага знаете ну что делать с этими мозгами во-первых Успокоиться, успокоиться, и вот ваша задача вот для себя принять и понять, вот для этого вы на щелчке ходите, да, чтобы успокоиться, что никуда, если это ваше истинное желание, она от вас не денется. И отпустить ее во Вселенную. Понимаете? Отпустить, а теперь подумать, я отпустила, хорошо, но а, как вот есть такая. Ну, как такой анекдот, что один вот молится Богу, да, вот «дай, пожалуйста, это», «дай мне, пожалуйста, то», «дай мне, пожалуйста, пятое, десятое». Ну, уже всем зажужжал мозги, да. А тут, значит, уже ангел говорит Богу, «слушайте, ну давайте мы ему дадим, ну что там нам стоит?» Но ну, я, ему, ему хочу дать, но ну, он пусть пойдет, хотя бы лотерейный билет купит, да». Вот сидеть на диване просто «хочу-хочу», вот, понимаете, это не исполняется. Поэтому нужно просто подняться и что-то начать, прежде всего это делать. Даже если вы заходите пойти конфетку покушать, вам нужно куда-то выйти, чтобы эту конфетку добыть, правильно Понимаете, то есть действие совершить. Поэтому вот этого действия в ваших желаниях не хватает, понимаете? И еще правильных, целенаправленных действий. Не просто так, да, действия, да. Да. а именно нужные действия. Вот. Дальше еще кто-то пишет. Помочь исцелиться сестре с последствиями микроинсульта – это мое желание или вмешательство в ее жизни. Она всегда активная, была лидером. Никто не ожидал, что такое с ней случится. Память и умственные способности ухудшаются, а физически у нее все нормально. Ходит, бегает, любит, гуляет на улице, спит хорошо. Конечно, мы всегда хотим помочь нашим родным. Ну, это называется как у, у сестры случилась беда, да? И, конечно, вы имеете право помочь ее, в первую очередь поддержать. И, конечно, надо у нее спросить. Во-первых, все равно спросить. А хочешь ли ты вот? Давай вот, У меня есть возможность тебе помочь там возможно вот что-то сделать чтобы твоя память восстанавливалась да что я могу сделать я могу с тобой побыть давай мы с тобой сегодня проведем хороший классный вечер классный день там давай я тебе массажик сделаю хочешь вот да а вот давай мы э, тебя вот обратимся к специалистам хорошим там соответствующим да давай посмотрим что у тебя понимаете то есть вот таким образом поддерживать и если сестра хочет значит пойти к специалистам и помочь ей посмотреть, что у нее и как у нее. Да. Мария пишет, коплю финансы. Хорошо. Да, вот Валентина Шуляк правильно сказала. Поднять пятую точку и делать. Да, на самом деле. Все верно, понимаете? Следующий вопрос. У меня вопрос вот такой: целесообразно ли желать что-то материальное, если есть долги, в частности, не банковские обязательства, или надо сначала полностью рассчитаться с долгами. А вот, ну вот мы здесь специально не стали имена говорить: вот если этот человек здесь, напишите, или вот вы, возможно, знаете ответ на этот вопрос. Вот что вы могли бы порекомендовать этому человеку, понимаете? То есть, скорее всего, наверное, сначала разобраться с долгами потому что они это тянут вниз, понимаете? Потому что если сейчас, это если финансы, брать еще один кредит, как многие делают, да, 15 кредитов потом, а потом вообще караул, да, не знаешь, куда бежать, какую дырку закрывать, как говорится. А, понимаете, вот с одной стороны, когда мы просим просто деньги, это тоже с одной стороны ложность финансов, то есть именно в желании, потому что деньги – это средства достижения ваших желаний. Поэтому вы можете попросить, например, деньги, вот Мария может попросить, мне нужно 150 долларов, чтобы попасть на консультацию к Мурату. Понимаете? Они а не просто 150 долларов. Когда мы просим просто 150 долларов, это понятно нашему левому полушарию. Понимаете? У нас есть два полушария. А когда мы а правый полушарий не понимает, что такое 150 долларов? Ему нужен образ. Для чего израсходят эти 150 долларов? Что я получу? Какое ощущение это будет? Понимаете? То есть я, мне нужно 150 долларов конкретно вы запрашиваете, чтобы э, прийти на консультацию к Мурату. Примерно. А, э, или там, ну, то есть энная сумма для чего? Например, мне нужно э, 1000 долларов, чтобы купить. Ну, что можно купить? Ну, хорошо, норковую шубу. Понимаете? Или еще что-нибудь. То есть ваша задача именно эти деньги попросить как это средства, которые, э, на которые можно осуществить ваше желание. Понимаете? на Синько, увеличить приток денег, подработка деньги, просто откласть за защищать денежные долги. Так, хорошо, Ирина, но вот это вот ваше, то, что вы написали, это ни о чем. Это ни о чем. Вопрос: что такое приток денег? Ну вот, вы сидите. Перед вами вы в какую-то биржу зашли, а перед вами приток денег идет туда, сюда. Обменник смотрите, да. Там приток денег туда-сюда. Банк пошли, там один получает, другой забирает тоже. В магазин зашли, тоже какой-то идет приток. Понимаете? Подработка. Деньги просто откладывай. И возвращай денежные долги. Значит, вот здесь нужно каждый нюанс, понимаете, назвать своими словами. Вот сейчас я уже вам сказала. Вот я, мы на 13 апреля приводили хороший пример по поводу банана, да, «хочу банан». И дело в том, что вот банан, но ведь этот банан, дорогие друзья, вот опять-таки это понятно, слово «банан» понятно левым полушарием, потому что в нашем опыте есть, да, мы этот банан видели и так далее, понимаете? Но в нашем опыте есть, возможно, вот этот притул денег, да, но в каком плане, которым я сейчас только сказала с вами. Но в нашем опыте нету того, что именно Ирина вот сидит и деньги вот представьте вот такую вот как мельницу что-то, да, и вот она сидит, а приток вот идет к ней вот и что только от него он идет и идет сам. понимаете? Поэтому он же может и мимо пройти. Поэтому ваша задача конкретно задавать сколько. Как, когда, где, при каких обстоятельствах, как я это пойму, что со мной произойдет, для чего мне это надо, какие у меня будут сроки, понимаете, какие есть у меня варианты обхода и что мне надо сделать, чтобы эти обходы закрыть, да, то есть, потому что у вас, у всех это когда желание, это какой-то саботаж. Это элементарно. Потому что человеку, вот когда, почему это так происходит, когда мы говорим «хочу», вот «хочу денег», вот сейчас вот напишите, плюсики поставьте в чат, вот кто денег хочет? Кто денег хочет? Плюсики поставьте в чат. Сейчас мы посмотрим, кто денег хочет. Все ставим плюсики, кто денег хочет? Угу. Наталья пишет, вот правом полушарии уже долгое время говорю, нужны деньги на покупку дома. Что ж не случается? Не слушает. Не слушает. Непослушная работа. А вот чтобы он слушался, Наталья, нужно прийти на индивидуальный сеанс. И проработать этот вопрос именно. Да. Вот смотрите, сколько людей хотят, да? Ведь мы все хотим денег. Но вопрос, сколько хотим? А обычно наш современный человек, когда мы говорим, сколько хотим, они говорят, ну, чем больше, тем лучше, да, вот, мешками, мешками давайте нам деньги. Ну, мешок тоже соизмеримый должен быть, понимаете? Сколько я хочу, насколько я могу. То есть можно так сказать, ваше право, правое полушарие должно поверить ваш финансовый термостат, сколько вам сегодня Сколько вы, позволяете сколько, себе вы да, сколько вы позволяете себе иметь, понимаете? Ведь для кого-то вот 100 долларов – это такая сумма большая, а для кого-то и 10 тысяч долларов, например, мало. Понимаете, по-разному бывает. Да, вот опять. Вот смотрите, Тамара, какой вы себе даете обход. Вот сейчас вот со стороны смотрите на свои слова. Если они мне не пойдут в бред, я тоже хочу. А внутри этого вот слова что лежит? Предложение, Тамара. Если глубоко копнуть, это лежит какое-то ваше убеждение, что деньги вам всегда вредят, да? От чего это происходит? То есть нужно опять разбираться, понимаете? Деньги дают под цель, и то не под все. Вот. А почему не под все? Вот понимаете? То есть много таких нюансов, которые вам нужно, дорогие мои, просто... Вот мы вам говорили, <клес> заводить дневник успеха. И туда писать, писать, и докапываться до истины, делать такой самоанализ, да? самокоучинг такой делать, понимаете? А... Конечно, это вы будете делать, но вам обязательно нужен специалист. Вот пока вы вот это не поймете, дорогие друзья, вот не будет у вас в этом плане вот этого вот энного притока денег. Почему я говорю энного? Потому что у каждого своя сумма на достижение ваших целей, понимаете? Потому что это очень важно понимать. Вот это желание, если я хочу какое-то бриллиантовое кольцо, вот, для чего она мне, оно мне вообще это сдалось, это кольцо? Понимаете? Нужно разобраться, Истина ли я хочу, что я с ним буду делать. Или это опять ложное желание. Потому что все имеют бриллиант, да, и песня есть такая, как говорится, такая вот, да, для меня вреднулечка вред, песня, да, там все девушки, или как там песни было, бриллианты, вот, эти поют, а, забыла песню. Ну, не знаю. Да, короче, все, все, да, все, девушки любят бриллианты. Поэтому, понимаете, это по-разному бывает. Да, вот у меня тоже страхи большим деньгам, пишет Валентина. Точно, понимаете? Вот другая Валентина подтверждает, что точно. Поэтому разберитесь в этом. И 13 июня, ой, мая, и 13 июня тоже потом в будущем мы будем разбираться более подробно в этих вопросах. Понимаете, мы будем сидеть, это будет практическое занятие. А, лучшие друзья, девушка, это бля. Ага, спасибо, Ксюша. Вот, понимаете? То есть... И, конечно, вот после вот этой песни обязательно всем девушкам захочется бриллианты, правильно же? Это вот, ну, это мотивация, хорошо, это классная мотивация, но нужно понимать, для чего мне эти бриллианты. Взять кредит, купить бриллианты. Да, что я буду с ним делать? Вот, потом понимать, если оно, чем оно будет мне служить, что я этим добьюсь. И когда вы каждое свое желание будете разбираться, вам уже легче будет. И вы, ваши желания будут, будут с легкостью исполняться, понимаете, вам важно вот этот канал, как говорится, прорыть, чтобы вот как вот это вот состояние, да, и это будет ваша дорожка, да, Котор, по которой вы уже как бы говорить, вы уже нашли эту дорожку, дорожку, да, дорогу. И вы по ней будете уже каждый раз туда ходить и свои новые желания туда забирать. Новые, новые желания, понимаете, которые исполнились. Вот, это так работает, друзья. Запрос, Светлана, когда я думаю, что хочу много денег, у меня возникает мысль, что это может быть опасно, украдут, ограбят. Поэтому столько денег, чтобы хватало на жизнь и удовольствие. Понимаете? Опять-таки, для кого-то удовольствие в жизни, вот месяц, например, много не надо, да, ну, тысячу долларов, вот я буду счастлива, я буду удовлетворять, ну, какое-то удовольствие получать да, от жизни. А кому-то и сто тысяч в месяц не хватит, чтобы удовлетворять свое удовольствие. Понимаете? Поэтому у всех по-разному, у всех по-разному, и ваша задача опять-таки написать цифры. Светлана, еще раз говорю, написать цифры дальше. Украдут, ограбят. Вот с этим убеждением нужно работать, то есть все равно отнимут. И мы в этом страхе начинаем где-то вот а, бежать от этого, где-то еще что-то. Это вот по жизненным ситуациям у нас складывалось. А, Светлана, вот вспомните наши сессии, мы с вами уже работали но над другим вопросом. И там у вас вот, сейчас я вот вспоминаю, есть те переплетения, но я вот тоже сессию провела поэтому я вам могу сказать так. Есть и переплетение по поводу вот этого слова «украдут, ограбят». Просто вот этот запрос у вас не было. А вот сейчас попробуйте сами по тем проследить свою жизнь. Понимаете? И у вас, конечно, там в жизни были много ситуаций, которые тесно, опять-таки, переплетались со здоровьем Светланы. И вот нужно понимать это. И когда вы вот этот блок снимете, тогда это и уходить будет. Так, 100 тысяч рублей. Да, это уже, как говорится, уже ближе к, к желанию. да? А то у нас здесь одни а, такие слова-слова. Марина, главное желание быть счастливой, избавиться от депрессии и панических атак вылечить скольёсы, мышечные зажимы, успешно починить машину, купить себе новую машину, продать выгодно бабушкин дом, перезапустить успешно свой бренд и выйти на международный уровень собственной классной команды, отправить родителей отдыхать на острова, поехать увлекательно тоже друзьями на теплые страны. Надеюсь, написала ясные для себя желания. Да, Марина, они для вас ясны, но здесь э, мы бы сделали бы по-другому этих желания, понимаете, это... Во-первых, вот это вот опять, это слово «мешалка». Опять слово «мешалка». Вот в первую очередь быть счастливой. А кто же вам мешает? Будьте. Вот вы, мы сейчас здесь сидим, мы все здесь счастливы, да? Мы ощущаем, мы с вами разговариваем, от этого получаем удовольствие друг от друга. То, что касается депрессии, панических атак, вот в вашем случае сначала надо вот это решить это к нам на индивидуальный сеанс. Тогда у вас э, уже продаться вот этот выгодно ваш бабушке дом, да, э, можно будет заказать сеанс на, вот, на продажу этого дома отдельно. Понимаете, это будет быстрее, иначе можно сидеть годами продавать этот дом. Потом, конечно, уже э, поработать отдельно над своим брендом. То есть, понимаете, э, в ваших желаниях нужна поэтапность, Нужно какой-то план действий, опять-таки. Ага. Ну вот здесь вот далее, да, еще раз вот вам ссылочки на сеансы. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами вот для многих, возможно, какие-то инсайты сейчас пришли. Если пришли, пожалуйста, напишите в чат. Давайте подытожим. Мы уже около, сейчас уже 40 минут прошло нашей работы, да, и нам еще нужно сделать практику практику именно на то что, что у нас что такое ложное истинные желания да а сейчас мы будем эту практику делать и конечно конечно же вам нужно вот все кто здесь написал вот прям э, просто вот, вот на ходу ви виден ваш диагноз именно причина неисполнения да ваших желаний понимаете на ходу видно здесь а если мы будем работать там еще вылезет что-то глубже копнем, да. Поэтому, конечно, вам очень важно прийти 13 мая, проработать свое именно желание, да, на лунную практику, потому что это у нас не просто это там какое-то будет волшебство, или мы будем там что-то еще делать. Нет, это чисто как ритуал, а именно там мы будем с вами разбирать вот эти подводные камни. И, конечно же, уже у кого совсем печалька, Нужно обязательно срочно бежать на индивидуальный сеанс. Угу. То есть это многие путают, что будет лунная практика и сразу у нас возникает в голове такая ассоциация, да, наверное, шаманы с бубнами и будем это смотреть, там и все это делать, да, что-либо такое магия, что нет, на самом деле будет чисто психологическая работа, да? можно сказать научная работа, будем Разбирать это все с психологической точки зрения. Mm -hmm. Ну а Луна это э, как э, необходимый атрибут. Mm -hmm. Да, нам для этого. Mm -hmm. Валентина Сметаник пишет: а как загадывать желание, чтобы не во вред себе близким? Валентина, мы вот весь вебинар об этом говорили. Значит, если еще непонятно, значит, записи смотрите. И обязательно на 13 мая, да. Там будем более подробно разбирать. Валентина Шуляк пишет, работу над собой приложить желание. Вот. Вот самое верное решение, понимаете? Работу над собой приложить к желанию, чтобы это желание ваше осуществилось. Вот такую работу надо и проводить. Понимаете? Да, действительно, да. классно сказала. Работу над собой приложить к желанию. Угу. Мы у нас работа над собой отдельно, желание у нас отдельно. каждое у нас по отдельности существует, да. Вред отдельно, да. если что-то отдельно, да, но если что-то, я могу убежать. Да. И, ну, вот сейчас вот здесь Марина писала, что у нее там сколиоз, мышечные зажимы, да, но для того, чтобы сколиоз проработать, надо убрать просто-напросто мышечные зажимы, потому что они стягивают, понимаете, наш позвоночник сам по себе прямой. И вот эти мышечные зажимы, да, а вот представьте, сколиоз у вас когда появился, да, может не возник там 40 лет или в 20 лет, да? Он у вас был с детства. Значит, это блоки детства, что вы, эти зажимы, у вас появились. Mm -hmm. Стоит убрать эти, очень часто это происходит на индивидуальной сессии, да? да. Мы специально там не упрямляем позвоночник. А это происходит от того, что уходят эти блоки зажима, и человек, когда спрашиваешь, что изменится в теле, он говорит, я ж выпрямился. Mm -hmm. Нет? Да, на щелчках мы работали. Да. Тоже, то есть упрямляется, уходит э, блок зажиме, и тело сразу упрямляется. Угу. Хорошо, дорогие друзья. Итак, сегодня нам нужно понять, чтобы не то, что мы поняли, мы это понимаем, а вот чтобы вы поняли, что где у вас ложные желания, а где у вас э, истинные желания. Наталья, вот у меня конкретный пример. Хочу открыть мастерскую обувную. Открыла. По специальности я модельер по обуви. Открыла ремонт обуви. Это совсем не мое. Обувь приходилось делать самой. Это тяжело закрыла. Вот, видите. Вроде бы близко там, да, обувь. Понимаете? Но человек занялся ремонтом. А вот если бы он занялся бы, что, вот, Наталья, вам нужно подумать, а как вы могли бы, возможно, ремонт обуви, в принципе, это выгодно делать. Тем более сейчас, когда, я знаете, когда один раз а, отнесла там какие-то туфли, да, ну, вроде бы казалось, они ну, хорошие, фирменные, а на самом деле очень много поделок, да, сейчас. И вот, когда я отнесла эти туфли, а, ну, вот этот, сразу обычно, когда новые несешь, и их подбиваю, да, там, и мне этот сапожник говорит, ой, сейчас, говорит, очень много китайской обуви, ну, с одной стороны, хорошо, говорит, это нам работа, потому что, ну, все время это не качество, да, это каждый идет, хоть, хоть и импортная, хоть и такая, там что только не пишут, идешь и подбиваешь там, чтобы каблучки потом не стерлись, да, сразу же. Вот, понимаете, то есть это на самом деле выгодное дело. Но ваша задача понять, вот, в принципе, здесь я вижу то, что можно совместить. А как можно совместить? Будет, если вы на этот вопрос откроете, у вас просто ремонт, ремонт обуви будет, там будут какие-то денежки, средства, которые вы могли бы потратить. На что, Наталья? На именно ту обувь, которую вы хотите создавать, вот этот шедевр ваш. Понимаете? И что, я? Поэтому здесь надо подумать. Угу. Да, Валентина Шуляк пишет, «Не зря посещаю волшебные щелчки, мозги прочищаются». Хорошо. Да, Наталья пишет, «Мне надо что-то творчество». Да, Наталья? Вот многие не верят, вот можно быть экономистом и можно быть творческим человеком. Многие не верят в это. А, а в принципе это возможно. Понимаете? То есть что здесь должно быть? Здесь должен быть творческий подход к этой экономике да, на самом деле. Вот, а поэтому это еще отдельная вообще профессия, это еще отдельная большая большая тема, на которую у нас тоже скоро у нас вообще будут очень большие изменения впереди, да? Но об этом все вы услышите, потому что у нас действительно будет очень очень много полезностей, мы скоро начнем давать вам и очень большие изменения ждут. Ждут именно нашего формата вебинаров. Ваш, естественно, это коснется и вас, поэтому приглашайте своих друзей, знакомых очень много будет здесь интересного. Тамара Трофипчук, я думаю, сначала нужно научиться отдавать, без сожалений. Возможно, вот, возможно, у вас сейчас такой период, что вам нужно отдавать. Вот давайте. Валентина Шуляк, ремонт, ремонт розни, дочь отдала туфли, не узнала, как новые стали. Видите? И разве это не творчество? Что человек теперь радуется, да? Какие у меня туфли красивые стали. А ведь если этот мастер подошел и с любовью это сделал, знаете, с любовью это обувь, а почему бы и нет? Потому что у нас вот есть, например, это, это вот как к какому-то мастеру привыкнешь, да? Вот есть мастер, который тоже, ну иногда мы тоже на ремонт относим обувь, и Мурат только к нему ходит. Потому что этот человек, он делает с любовью. Понимаете? И приятно пусть него одеть. И что, почему я к нему хожу? Этот человек очень немногословный. Он не мой. Да, он не мой. Я ему показываю. Вот это мне надо сделать. Он кивает, окей. все, я. И мы друг друга понимаем, даже не разговаривая. Понимаете, я просто показываю, вот, и вот это надо сделать. И все, ушел, через день-два прихожу, mm -hmm. все сделано, он понимает меня без слов. То есть у нас такое вот взаимопонимание. Да, очень хороший мастер, действительно. И э, работает с душой, и это чувствуется. Mm -hmm. Ну и, соответственно, э, клиенту у него хватает, да? Ну а здесь э, больше у, у Натальи было такое что она творчески хочет э, творить, а ей приходится ремонтировать. Да? Это тоже э, немножко ломка да, происходит, что я хочу что-то такое дизайн, дизайнерское, что-то такое, да? я же конструктор обуви, сконструировать, но мне сейчас не позволяют такие нет таких средств, и вот я только начала ремонтировать. Да? То есть не надо ломать себя, если делать, приходится делать это через силу когда через силу делаешь, это не приносит удовольствие. Да. А можно быть как для ремесленчества, как ремесло сделать себе, да, и зарабатывать на этом деньги, вот как Соля сказал, а потом уже можно вложить куда-то, да, и заниматься своим любимым делом. Это другое, угу. конечно. Да. да, Наталья, здесь вам нужно тоже на индивидуальный сеанс, где мы с вами построим эту стратегию ваши имена бизнеса почему потому что ну назовем таким словом да это свое дело это тоже бизнес понимаете а, хоть маленький но это слово то есть нужно привыкать некоторые вот смотрят на, на себя вот обесценивают а ну что там я там сижу и что-то делаю но это же, это же ваш бизнес да ну пусть это будет модное слово но это бизнес это ваше дело понимаете но то у нас скажем так наладили, да, ребята, очень творческие, тоже конструкторы свои, конструкторы обуви, да, вот у меня проблема, да, всегда, вернее, у нас проблема, у нас высокая стопа, знаете, и всегда по проблемам найти хорошую обувь, с высокой посадкой, да, такой. и всегда ищешь, а то не подходит, то тут, то так, то и так, и вот ребята здесь у нас в например, наладили, они начали делать действительно э, шикарную дизайнерскую обувь. Да? Поначалу, когда я это ну, услышал, увидел, думаю, ну наверняка, ну кто у нас пойдет, да, это самое, да у нас же тут Китай рядом, вот за горы, вот здесь, да, за горкой, и все здесь завалено у нас, все да, магазины, все барахолки, все Китаем завалены Но нет, ребята, уже третий год, и э, сейчас развернулись, и оказывается, это очень востребовано, именно получить свою обувь. И люди приходят, заказывают у них, они делают сейчас, сейчас уже работает у них там целая маленькая как фирма, да, уже где-то человек 30-40 обувщиков, работников у них работает. То есть они снимают эти мерки, все, а начинали ну, точно так же с, с ремонта обуви. Поэтому это, это вот именно Ваши средства, которые пойдут на вашу вот именно ну, скажем такой вот именно на ваше желание осуществить эту вашу мечту, да? создать вот шедевры своей обуви, которую вам хотелось бы, чтобы люди носили с удовольствием. и тогда вот вообще люди чувствуют, когда вот что-то сделано с любовью, они платят с удовольствием понимаете и даже еще хочется ставить чаевые всегда. Вот мы всегда вот делаем так, потому что тем более этот человек, он ограничен в своих возможностях, да. Конечно, вот ему платишь вообще с удовольствием. Но этот человек не пошел на дорогу, там, не стал просить, дайте мне деньги там, и так далее, а он занялся делом. Валентина Шуляк, я очень привязываю свои к своей хорошей обуви проблемы с ногами. Да, потому что обувь очень важна. Очень важна, чтобы это было именно. Не то, что красиво это все, ладно. А именно первое, обувь должна быть удобной. Комфортной. Да, комфортной. В ней вы должны чувствовать, как будто вот, ну, вот сидите в домашних тапочках, да, чтобы удобно у них ходить. вот Именно вот такая обувь должна быть. Чтобы... Это, да, у всех у многих есть, особенно женщин, касается да, искривления большого пальца. Это от чего? Благодаря тому, что мы идем на поводу социума, что, лодочкой, да, такие, на каблучках носить обувь, ну, в молодости особенно хочется покрасоваться. А что там лодочки? Наша стопа у нас на пальцы да, видите, а там надо вот таких сложить, скукожить, чтобы влезти в них. Сложили, скукожили, хорошо, здорово. Когда молодая, не чувствовалась, ну, и то, походишь на каблучках, там, вечером снимают эти туфли, и уже без задних лежит, да, человека о не может. Как же это бегал? Но ну, а с возрастом это никуда ничего не девается, и оно приходит, оно проявляется, что поясница болит. Те, кто в молодости бегал на каблуках, сейчас болит поясница. Это сто процентов, понимаете? Когда одно знакомое говорил на нас. Это что, с 14 лет или с 15 лет бегать на каблуках, Юра, но никуда не денется на близкие. Да, ну, год я у меня всю жизнь, мне уже 45, да, у меня никаких, никаких проявлений нет, здорово. Прошло всего лишь 3 года, да. Спрашиваем, а где каблуки? Нагад, я сейчас только-только нахожу без каблуков, да. А что, поясница болит? Нет, нет. То есть это никуда ничего не девается. И то же самое, человек это целостное существо, да. И с нашим... Когда то сделав неправильный выбор, пошли, мы пошли за социумом. То есть погнали за этой красотой, которая кажется, как красиво. Да? Это нам навязанное. Да, ложное желание. Или посмотреть, вот, где вот показывают да, моду, да, они все худые, да, вот ложное желание, понимаете. И все вот хотят быть худыми. И дошли до того, что уже молодые девочки анорексией страдают. Да? Почему? Они смотрят этот телевизор, они видят вот я хочу быть такой, да? А на самом деле человек не, не такой же. Ну что э, в теле, там, <смех> которая светится да, <смех> насквозь? То есть человек элементарно не, доеда, не, не доедает, mm -hmm. того, что нужно, организм не получает. Откуда там будет здоровье? Но это навязанное ложное желание, и человечество хочет стремиться, особенно молодые девочки этому, да? Не понимая, что надо... Рожать впереди, что надо да, становиться да, матерью, детей вас выращивать, да. И потом откуда у, у этой... Сама не, не доедает. Сама еле ходит, да, ветер дунет, там от столба к столбу бегает, да. Особенно, когда здесь зимой ветер дует, да. Потому что может унести человечка. А как она будет кормить своего ребенка, Там молока не будет, элементарно, понимаете. И вот эта цепочка идет, ребенка что они... Сажают на искусственное кормление, да, на сухое молоко. Вот э, сухое молоко, если разобрать его детское, да, что там эта смесь? Там сухое молоко, его делают из обрата. Да, вот, мороженое, его делают из сухого молока. Там э, полезного очень мало. И то же самое. И потом мы удивляемся, откуда у человека, у человечек уже еще даже не вырос, а уже у него аллергия. Да. У человечка диатез. Весь красный, весь покрытый, да, непонятной слизью какой-то это самое, да? А почему? Потому что элементарно человечек не получил молозива. У матери нет молока. Для того, чтобы запустить в человеке этот... Человеческий организм – это мощная фабрика. Понимаете, это целый завод. Это целая вселенная это. И чтобы вот запустить эту фабрику, нужно молозива. Этот молозива – это набор полезных бактерий для человеческого организма. Это те бактерии, которых нет в этих э, сухом молоке. И отсюда идет уже у ну, человечка всю жизнь потом проблемы. Да, сейчас вот раньше делали как? Вот ребенок родился, сразу его раз, пупок перерезали, и все, да? Сейчас уже старается, конечно, чтобы... Приложить сразу груди к маме, потом через некоторое время. Это хорошо, если вот это грамотное, что хотя бы вообще должно быть около часа постараться, чтобы эту плаценту не перерезать. Понимаете, это вот будущим девочкам, которые нас слышат, да, и бабушкам, которые хотят бабушками быть, вот нужно вам обязательно вот с врачами разговаривать, чтобы вот эту просьбу, чтобы они соблюли, да. Сейчас, в принципе, время, когда разрешают, природа присутствует. Это очень важный момент, понимаете, потому что вот каждый, второй, кто приходит ко мне именно на сеанс, это травма именно, травма плаценты. Понимаете, а травма-плаценты, к чему она приводит? Она приводит к постоянным простудным заболеваниям, в первую очередь. Это в вашей жизни нету поддержки, вы не чувствуете ее. И еще это не сбываются желания. Понимаете, это травма-плаценты. Вот мы с одной проработали... Она вообще говорит, чтобы мне что-то подарили, что-то это. Вообще, у меня и желания никогда не исполняются. Я говорю, все время поля, говорит, обрабатываю картошку, картошка, картошку. всю жизнь у нее картошка. Мы в ее жизни столько картошек там разобрали. В итоге, понимаете, когда мы проработали вот эту травму, плаценты, да, что получилось? Получилось то, что она потом написала через некоторое время. Ух ты, Ижгарь. У меня, говорит, столько подарков появилось, у меня, говорит, столько вообще всего появилось, а когда мы на сеансе, она ощутила вот ощущение, что, говорит, вот чувствует, как будто рядом вот золотая рыбка. вот это, Понимаете, вот такое ощущение, да, вот она вот на эфирном плане почувствовала. это. Поэтому а, это именно травма плаценты, которую надо исправлять, дорогие друзья. Поэтому мы и говорим, что прийти на сеанс. Итак, что такое Ложные и истинные желания. Вот сейчас давайте сделаем практику. Если готовы, поставьте плюсики в чат. Угу. Да, Валентина здесь пишет, что не худые скелеты. Я тоже так хотела сказать, да, это, ну, это очень некрасиво, это безобразно. Угу. Валентина пишет, сына рожала в сельской больнице, акушерка Анастасия Ивановна сразу дала сына приложить к груди. Было это в 1975 году, да. Некоторые врачи это знают, а некоторые сразу раз. Себя, я тем более, рожала. что там одна, наверное, рожала, да. да, в тот день. А плаценту что делают? Ее в худшем случае выбрасывают мусорное ведро, а в лучшем случае ее там сейчас берут на косметологическую обработку. Понимаете? Все собирает это очень большой мощный бизнес на самом деле, да? Там стволовые клетки, многие из вас наслышаны про стволовые клетки, там омолаживающие. Так вот, это стволовые клетки вырабатывают из этой плаценты. Знаете, ее отбирают, отрезают и тут же замораживают, и есть специальные фирмы, которые этим занимается. Сбора. И, соответственно, это все отправляется за границу, и там, в швейцарских поликлиниках, израильских поликлиниках, там это все прорабатывается, вырабатываются вот эти стволовые клепки, да, которые потом едут в знаменитости, омолаживаются. И смотришь, был вчера пенсионер, да, сегодня пионер бегает. Вот это вот и есть, понимаете. Наталья пишет, сколько нельзя обрезать пациента, врачи на это идут? Врачи идут. Понимаете, э, нужно поговорить, когда вы там, вы можете это позволить, да, потому что если вы лежите э, вот э, хотя бы чуть-чуть, чтобы приложить к груди, вообще это идеально около часу, около часа, пока вся, то есть что нужно сделать, чтобы вся информация, вся иммунная система, которая в плаценте, которая она защищала, защищала да, ваш, ваш плод, чтобы оно перетекло теперь в ребеночка, понимаете? что перетекло это из пуповины в ребеночка, потому что да. если это отрезается, убирается, то получается, что человечек наш э, только появился, а ему энное количество крови не додали. Малокровный. Да. Валентина Шуляв, нет, ни одна, просто акушер, который приезжали со всего сырьете. Валентина, вам очень хорошо да. получилось, да? То есть поэтому и приезжали, что акушер хорош. Поэтому она знала, что... Да, они все акушеры это просто знают, понимаете? Если бы они знали, возможно, они по-другому поступали. И да, очень часто вот смотрите, э, я сейчас вам скажу одну вещь, да, вы обратите на это внимание, вот мы все ходим по улице, да, если идет впереди вас человечек, посмотрите, как он ступает, да, обратите внимание на его ноги, на его ступни. И вы увидите, что процентов 98-97 людей, у них одна нога, обязательно вступает э, или вовнутрь, или э, вы видите дисфункцию там. Понимаете? Это от чего происходит? Это происходит потому, что во время родов тоже просто-напросто не вставили на место. Раньше это умели делать, потом на это перестали внимание обращать. Вот. А к чему это ведет? Это ведет к безволю вашей жизни. Вам легче сдаться, чем стать победителем это уже закладывается в вас страх успеха, понимаете, вот такое рабское мировоззрение, вот эта жертвенность, понимаете, это еще одна травма. Поэтому если вы сейчас это в себе находите, вот, вот это вот, да, сеанс нужен, страх успеха проработать, плаценты, травмы, понимаете, это вот, я вам говорю, через раз, прям, это вот такая статистика. Я могу сказать даже не через раз, а вот это больше, вот, 90% людей есть травма плаценты. Это очень такая печалька. Хорошо. Давайте мы сейчас уже в записи еще раз, Наталья, послушайте, да? А, да, Валерий Зоткин пишет, постоянно обращаю на это внимание, завернуты ступни. Хорошо. И давайте сделаем практику, наконец-то. Угу. Вот хорошее. Бизнес-идею подскажу, да. Кто научится эти ступни, выворачивать их, да, ставить на место, это очень хорошая идея такая, да. да научиться этому можно, это не проблема, это выпрямляется. То есть, выпрямляется, вы начнете да. ставить ступни на место, выпрямится вот. все тело человека. Здесь одна писала, девушка, что хочет помочь сестре после инсульта, после чего. То есть, у нас есть тренинг исцели себя сам». Есть такой тренинг, можете прийти к нему. А если хотите еще более круто проработаться, это наш выездной тренинг. Да? Ну вот кому надо, интересуется, пожалуйста, пишите, потому что следующий наш выездной тренинг ожидается в городе Киев а, ну, где-то через два месяца примерно он состоится. Поэтому у вас еще время есть успеть, да? Да, через два месяца. Я хочу этому Держится. научиться. Значит, Ирина, идем на Сиян на тренинг, свели себя сам. Хорошо, дорогие друзья, а сейчас давайте сделаем практику, сядьте удобненько, делаем вдох, выдох. И каждый себе напишите на листочке, ну здесь не надо писать, это мы будем делать 13 мая, более подробно работать с вашим желанием. А сегодня вот на листочке напишите вот, для себя, чтобы вам понять, да, Нужно вам идти 13 мая или не нужно идти. Вот. Напишите на листочке желание ваше себе, для себя. Вот каждый на своем листочке напишите желание для себя, что вы хотите вообще. Вот, одно желание. Давайте вот научимся исполнять по одному желанию. Да? И именно каждый месяц мы работаем над вашим одним желанием. То есть научить себя при, научить свое тело привыкнуть. Mm -hmm. Понимаете? К тому, что желание исполняется. А мы хотим сразу же стать миллиардером. Даже не миллионером, а миллиардерами берем да, себя. Mm -hmm. То есть, или я сразу же хочу взять яхту. Живу среднем море нету, хочу, яхту, есть нету такой. Яхту хочу. Бать. И давайте сделаем так. Значит, для того, чтобы нам более лучше сконцентрироваться, такую, поймать ясность ума, чтобы сейчас немножко согласовать наши умы, мы сделаем с вами такую практику. Значит, вы просто дышим, значит, ручку на лоб, ложите на лоб и говорим. Я принимаю все свои мысли. Глазки можно закрыть, можно открытыми. Конечно, можно любое желание. Сейчас мы не загадываем желание. Ребята, не путайте, друзья. Сейчас мы не загадываем желание. Сейчас мы разбираемся с вами, что наше желание, истина или ложь. А не надо об этом думать, Наталья. Вы его загадали, оно исполнится. А если не исполняется, значит нужно постучаться и прийти на сеанс, что сделать для того, чтобы исполнилось. Что у вас, что там не так делали. Понимаете? Там причины могут быть разные. Вот сейчас мы еще несколько причин сейчас скажем. Итак, принимаем все свои мысли. Положите ручку на грудь теперь. Я принимаю все свои эмоции и чувства и даю этому место быть. Теперь положите ручку на животик. Я принимаю все свои телесные ощущения и даю им место быть. Дышу. Я принимаю все свое пространство изнутри и снаружи и даю этому место быть. Угу. И теперь каждый из вас написал просто свое желание себе на листочке. В той, в той тетради, где вы назвали дневник успеха. Кто уже зовём, да? И сканируем его сейчас, вот примеряем на себя, как платье. Как одежду на себя примеряем. Как ту обувь, которая должна быть удобна да? для ног а здесь именно на все тело. И себя, смотрим. Со стороны головы, со стороны О чем это желаем? Что вам он сейчас говорит? Чувствуете ли вы в голове, возможно, какой-то дискомфорт или какие-то мысли-мешалка какая-то пошла? То есть все себе отмечайте, пишите в тетрадь, все, что происходит сейчас. Угу. Ну, достаточно времени было написать, отметить. А теперь войдите в область сердца. И какие сейчас у вас идут эмоции и чувства? Они могут быть положительные, могут быть отрицательные. Какие у вас сейчас здесь идут а, какие-то ощущения в этой области области груди? Возможно, сжимается или наоборот что-то вот хочет выйти да вот что-то еще возможно холод или такая скованность как вот окаменевшая что-то или еще то есть важно сейчас для себя понять что там именно есть и написать себе в тетрадь Угу. А теперь то же самое сделайте. Положите ручку на животик. И что ваше тело говорит? Ощутите все свои телесные ощущения. Угу. А теперь, пожалуйста, напишите в чат свое желание не обязательно писать, а что сейчас вы ощутили, что происходило? А. Здравствуйте, Шахар. Татьяна пишет Близко пишет А если везде полный вакуум? Но ощущение без мысли это тоже ощущение. Значит, это блокируете, то, что у вас есть вакуум, это часто бывает такое, что я ничего не чувствую. На себе ставит такой блок, и мы действительно ничего не чувствуем. Не чувствующих людей нет. Ущипните себя. Больно, значит, чувствуете. Да. Вы, конечно, можете не чувствовать, как у вас растут волосы, да? Это, это процессы. Это, если мы это все будем чувствовать, у нас будет один зуд и муд. да? Ну, то есть это невозможно. Понимаете? Мы не чувствуем, что внутри там происходит, возможно, какая-то реакция в крови. Мы не можем чувствовать, там, как наши клеточки обновляются. Да? Вот, вот такое, мы, конечно, это очень надо там сидеть. И вот, например, мы можем почувствовать, как у нас учит сердце, да? как у нас идет пульсация. Но вот именно вот такие процессы внутренние химические мы не можем чувствовать. Но ощущение вот этой вот боли. Теплоты, жара, там, э, морозит, какие-то мурашки, там, льда, что еще может быть, просто как комок, вот, комок, да. напряжение. Вот это есть то, что мы можем чувствовать в своем теле, понимаете? Ощутить это. А если вы считаете, что вы это все не чувствуете, то это уже травмы, ваши травмы, которые откуда-то они явились. А если это так, это нужно обязательно делать проработку этих травм. Да? Угу. Ну вот, начали писать. Валентина Сметаник, почему-то давление с правой стороны в голове и кашель. Наталья, никаких ощущений. Мария, руки, руки на сердце, ощущение, что все получится. Рука на животе, ощущение двери. Вот. Значит, <клышь> сейчас я скажу, что это значит. Надежда Голик все замечательно, на сердце радость. Он сказал, что это реально живот о, прекрасно и общая улыбка комфорт. Вот, значит, у Надежды, когда она будет закатывать желание, у нее все будет хорошо, да? А Татьяна блисковый зуб заболел. Значит, Татьяна, вы сейчас на том перепутье, где не можете принять решение, определенное решение для себя, да? Если зуб заболел. Вот то, что касается здесь Марии, Мария, значит. Ощущение, что все получится, это хорошо. А вот в животе ощущение закрытой двери. Значит, есть какие-то опыт какого-то прошлого, какие-то травмы, которые сейчас вы их ощутили. Понимаете? Если вы это проработаете, ваше желание быстрее исполнится. Поэтому мы и говорим, приходите 13 мая, проработайте свои желание. То есть мы что делаем? Мы манифестируем это желание там больше, правильно? 13 мая мы манифестируем это желание. А вот это вот то, что вы сейчас говорите, это вам нужно а, прийти и а, сделать индивидуальную проработку. А то, что касается, вот, а, вы уже, вам инсайты, возможно, это из той серии, что вам это желание вообще сейчас не надо. Вам надо другое. А чтобы это понять, конечно, а, очень сложно так сразу понять. А индивидуальный сеанс вам это поможет сделать. Да? Угу. Ирина Елена Синякова. Освободилась грудь с правой стороны, очень комфортно, спокойно. Я люблю себя, я люблю деньги, но стеснялась им про это сказать. Что-то ушло с копчика, как отвалилось. Ну, сразу, да, что-то хорошо. Я поняла, что все реально, все получится. Благодарю вас, любимые наши. Здорово, здорово. Вот именно, что стеснялась им про это сказать, Ирина, вот здесь вот, а нужно подумать, о чем это для вас. Тамара Трахинучук, внутри свет, тишина, спокойствие, спокойно все принимает. Здорово. Если все принимает, значит, все отлично. Валентина Шуляк, сначала э, о легенере, пальцы на ногах, сейчас жарит. Ага. Ну, прорыв пошел, значит, да. Да, Валерий Зоткин, благодарю, хорошо. Благодарю, Лариса, в животе хочется убрать жир. Вот. а это, Лариса, значит, у нас сейчас мы делаем 22 й поток. Ну, конечно, вы уже на него опоздали. Или, возможно, вы там есть, я не знаю. Вот, а, потому что не написали фамилию, да? 22 поток. Вот именно как раз мы работаем над похудением и омоложением. Ага. Марина Попова. В голове была напряженность. Вроде зачем это надо, в районе сердца было нейтральное. В животе пошёл жар по всему телу. Вот. Хорошо. Еще, дорогие мои, это вот о чем говорит. Что у меня здесь одно... Здесь другое, там третье. Да? Казалось бы, мы ну, одну, один, единый, ну, одно «я», собственно «я». Да? И получается, что, представляете, мы только три ума с вами посмотрели, а у нас их двенадцать, 12. Да? И представляете, что у нас там творится? Поэтому, конечно, здесь нужно просто вам идти на сеансы РПТ, проработать это, то есть согласовать себя, стать, ну, сгармонизировать себя да, полностью. Потому что те, к сожалению, когда вы работаете над гармонизацией, вот там просто делаете какие-то медитации, это тоже работает. Но это медленно, это поверхность, это, можно сказать, ну, на один день, да? Понимаете? А здесь вы прорабатываете полностью вот этот пласт весь, вашего пережитого прошлого. Проработали, убрали эти блоки, отпустили и все, и у вас выровнялось. Понимаете, что это значит? Вообще, по-хорошему, если кто придет на. Семь сеансов 5и да, это сеансы такие вот, это полностью прорабатывается целый комплекс, комплексное такое отношение к себе. Это было вообще хорошая практика, понимаете, хорошее осмысление силы вашей жизни. А так получается у каждого свой раки, лебедь и щука, да, у каждого своя да. из вас, это вот только из трех умов, да, М -м -м. И, и то нет согласования. Да. Маргарита Хромякова. «Вижу, как при исполненном желании поднимается радость в груди, танцую, сразу появляется улыбка и хочется восстановить». «Ехо!» «Хорошо!» «Так, Альбина правая лапа очень болела, на сердце вышел танк, Потом дом видела с высоты воды, вошла в дом, красиво, сильно издевала, сейчас тупой, светло». «Хорошо, что-то ушло». «Так, Наталья Морозова. «Пульсация а, вниз, внизу живота, сердце, сердце увидела дверь, открывай, не бойся» открывать потихоньку вылетела чернота потом свежий ветер благодарю да наталья иногда вот когда мы даже вот это работаем упражнение ну как говорится вы знаете наши возможности сразу идет какая-то проработка это здорово это здорово что получилось здорово Рады за вас так и за тех еще кто здесь писал что получилось и за тех кто будет в записи посмотрит еще получится но именно манифестировать желание, именно более подробно о нем мы будем разбираться, дорогие друзья, 13 мая. И цена символически, цена символически этому 200 рублей. Напишите, пожалуйста, слово ⁇ Я иду манифестировать ⁇ Или, давайте так, короче, я манифестирую свое желание. Вот нам хочется понять, кто из вас идет туда, да? Напишите слово. Я манифестирую свое желание. Угу. А, Запрошу Светлана. Если недостаточно, ведь сразу не расскажешь столько прожито. Да, Светлана. Значит, придете еще. То есть мы с вами об этом разговаривали. А, то, что а, я сделала для вас, это очень хорошо. Мы с вами там поработали. Чуть-чуть а, поживите с этим. Понимаете, осознайте. Идите, вот, потому расходите. что мы когда Заказываем 7 сеансов, я не делаю это подряд 7 дней, понимаете? Надо давать время, чтобы раскрутиться этому. И 7 сеансов, они могут продолжаться в течение полугода, в течение года и так далее. Понимаете? Ну, у каждого своя скорость. А есть такие люди, как вундеркинды, и вот сразу, да, вот, да? вот. И поэтому это вот так может быть тоже. Да, вот люди пишут прекрасно так, хочется почитать. Я, я манифестирую свое желание, я манифестирую свое желание, Здорово. Так, хорошо. Вот, запрос Светлана, чат убежала, Ирина Синдикова, Валентина Сметанюк, Валентина Шуляк, Наталья, Алсурахманова, Рахманова, Лариса, Тамара Трафимчок, Мария Фаметова, Надежда, Маргарита Хроникова, Гадак, убежал, убежал, убежала от Бенговы. Так, после того есть ощущение покоя. Ну вот здорово, пора, поживите с этим, да, Светлана, поживите с этим, с покой. покоя. Хорошо, дорогие друзья, значит, встречаемся 13 мая, до встречи. И а, пятницу уже у нас, для тех, кто ходит на 22 поток, будет... Третье занятие. У нас будет следующее занятие. Да. Да. А, кстати, еще кто хочет, может успеть по записи, в принципе, если кому... И много, ну, на, надо, да, вот надо, кто-то не слышал раньше, а вот теперь захотелось, да? Потому что мы будем делать омоложение. Именно а, на третьем занятии 22 потока. Хорошо. Да, вот еще пишут Татьяна Близкова, я свои желания. Здорово, здорово. Значит... Практически стопроцентно все будем манифестировать свои желания. 13 мая. Приходите, оплачивайте. Это цена симпатически. 200 рублей, дорогие друзья. Да, вот Татьяна еще присоединилась. Ну, вот убежала уже часто. Да. Да. А по времени во сколько будет это? А по времени это будет... А, сейчас Ксюша напишет. По-моему, 18.00. Это вы ждали. Да. 13 мая. 18.00. Да. Ну вот, а вот, да, написано, 13 мая, 18.00. Вот, будет у нас лунная практика манифестации своего желания, исполнения своего желания, да? Мы над этим будем там более глубинно работать, дорогие друзья. А в долларах это сколько? Маргарита, это примерно 3 доллара. Около 3 долларов примерно. Вот, ну можете посчитать там, это вот около 3 долларов. Значит, Маргарита, вы можете, да, вы можете отправлять, как мы с вами договорились, на перфект. У нас, у нас появился, дорогие друзья, еще счет перфект мани. У кого, если есть там счета, можете туда тоже спокойно отправить. Сейчас возможности увеличиваются. Если какие-то сложности возникнут с оплатой, пожалуйста, оперативно сегодня связываемся, пишем на почту к нам и выясняем, что у нас не получается. Пожалуйста, еще просьба будет дорогие друзья, просьба будет к вам не надо Мурату в скайп писать об оплате, я оплатила. Мурат этими вопросами не занимается, а, не надо мне писать, потому что у меня столько контактов, я могу не увидеть. Если я увижу, я отвечу, конечно, но могу не увидеть просто а чисто, как говорится, вот, ну, там много, да, потому что у меня вот недавно я чистила свой скайп, там что-то такое появилось, что даже какой-то фейковый, понимаете? недавно чистила свой компьютер, вот хочу сказать, вот, вы бездумно открываете картинки, ну это вот к слову, да, сейчас. Очень много сейчас всяких вирусов, сейчас всякое что-то подсовывает, поэтому, пожалуйста, будьте предельно осторожны, осторожны с этим делом, и это потом это будет вредить вашему компьютеру, да, вашим гаджетам. Поэтому здесь тоже нужно, вот опять вот пишут, вот по таким ссылкам, вот любопытно не надо переходить. Это вот спам, дорогие друзья. А, оттуда можете заразить свой компьютер, вероятно, входите да и вы можете оплачивать в любой валюте, в любой валюте, как вам удобно, кто хочет в деньги, кто хочет в долларах, евро, э, гривнях, да, в рублях, неважно в в в криптовалюте можно тоже то есть без разницы у нас есть разные валюты, пожалуйста, оплачивайте, приходите к нам, а, будем Ждать вас 13 мая, чтобы вместе с вами манифестировать ваши желания и исполнять их. Вот это будет 13 мая, 18.00. До встречи. Пока-пока. На карту Сбербанка у нас, Лариса, карты Сбербанка нету. У нас со Сбербанка онлайн можно спокойно оплатить на Яндекс.Деньги. Там есть оплаты переходите на Яндекс деньги и оплачиваете через Сбербанк. Так там, что удобно, проценты меньше, чем когда со Сбербанка на Сбербанк. Угу. Все, до встречи, дорогие друзья.